Добрый день, уважаемый зритель, который зашел на мой канал, чтобы посмотреть на да. данную игрушку или просто наткнулся на ее прохождение где-то, ну, спустя уже довольно-таки долгое время. Поэтому приятного просмотра, запасайся чаем, печенюшками, усаживайся поудобнее, и поэтому начинаем игру. И, кстати, перевод игры довольно-таки такой простой полный рыцарь. Глуши пустое твое, прошепчу имя с почтением, но также и с тоской, ведь души наши дикие, ручными, никто не сделал бы кроме тебя такой, урок твой был о древней бледной страж. ты нас учил, мир изменил наш, ты разум насекомым дал, и силы, о покоем, и в мечтах мы не просили. Отрывок из Эльгии... Эльгии для... Не успел дочитать, да, я читаю довольно-таки медленно, так что поэтому, если что, почитайте сами, если успеете. Про игру я, конечно, вам ничего не могу сейчас сказать, потому что я в ней не играл, поэтому решил сюда записывать. сразу записывать и одновременно играть с вами смотреть ее и проходить для своего канала вот я вам просто даю слово эта игрушка точно будет проходиться для канала вот прямо от самого начала до самого конца как бы оно как бы того и не было и вообще как бы уже точно я решил что вот эту, вот эту я буду проходить потому что я по скринам смотрел и уже Отзывы я, конечно, не читал, потому что если читать отзывы, то там всякое наговорят. Чух, щеманул вниз. Насчет управления не знаю. К платформе, по сути. Сейчас разберемся. И пока что мне... Меня... Это что, не... Не выезды. Так, не клавиатура. Ой, блядь. Стрелочки, пты. понятно, вниз, вверх, сюда. Атаковать тогда как? Да. Объясните, как атаковать? Ого! Да? Ой, прыжок Все, понял. То есть x это удар, а буква z это уже прыжок. Ч ⁇ нету, да? Ну ладно, пока давайте этим приступимся. Кстати, не написали же как атаковать да? Понятное дело было, что дурак. Какая-то шкала сверху наполняется. Сейчас мы разберемся попутно, кого надо. вы думаете, что я до этого заходил, не, не заходил. Просто я так понимаю, куда надо идти. Если тебе сейчас показал, что произошла пауза, молодец, ты не ошибся. Потому что пауза действительно была. Всякие данные. Вконтакте, даже Дискорд. это то беспокоит меня высшие существуют, слова лишь для вас, великой силы вы, а, короче, почитайте сами, потому что я не умею выразить, да? не умею. Да. То есть тут по сути, когда у нас тут какая-то шкала заполняется, мы можем вылечиться. Да. И походу это так, которая сверху, такая убедительность. Да. Шуманно? Ох ты Даже mm. ну так. Бабла сюда поднялся. Ну, могу, в принципе, сказать, что пока что по графике она такая терпимая. Мне такие... Такая графика более-менее нравится, потому что она глаза не напрягает. Что такое? А, типа дополнительная рейс. Это ж яб... Я... Правда у меня как-то слов даже нету, чтобы что-то высказывать по этому поводу. Немножко ну, такая, завораживающая. Надо и сосредоточиться, но одновременно и... что И чё, и на кого-то не пришли? Знаешь, сама открывай, мне дверь пришел. Скорее, медведь, а рыцарь пришел. Открывай. Э, народ, встречайте. Здорово. Привет, путешественник. Увы, встреча не пышные, но боюсь здесь остались. Остался лишь я. Как видишь, наш городок слегка опустел. Остальные жители города тоже пропали. Один за другим спустились они в колодец, желая попасть в пещеру внизу. Под нашим городом раньше располагалось великое королевство. Она должно лежать в руинах, но все еще манит народ в свои глубины. Кажется, что тьма руин проручит многое богатство, славу и просвещение. Увы, что и ты ищешь там свои грезы. Так что будь на чеку, воздух там больной, всякий, всякая тварь строит с ума, а путешественники, путешественники забывают себя. Возможно, брезы не так уж и хороши. Здесь, пожалуйста, кроншотик сделаю. А, точно, между другой отвечает. Слушай, сел на... Сел на лавочку, потерял жизнь. Охереть. Наш, наш магазин, карты, карты из сопутствующие товары откроется совсем скоро, и зельда, и карнифер. Пусть, заморачивались же на глубинной. Херакс улетел, все, конец спутнику. Спутнику. Спутник. Скориками, тварь. То есть, вот это жители были. Ай-ай-ай, с вами виноват ниже? Нам hmm. ah, привет! Ты следуешь эти красивые старые руины. Не станут мешать. Признаться, я тоже люблю исследовать. Нет, больше... Нет большего удовольствия, чем потерять путь и обрести его вновь. Нам с тобой ужасно повезло. Я карто... картограф, чем... чем на жизни зарабатываю. Сейчас вот дорисовываю карту этой области. Хочешь купить копию моей надбросок? Купить карту области? Конечно. Ты с карты обойдешься, значит, да? Прекрасно понимаю, исследовать самостоятельно нахуй. Находить новые до силе невиданные пещеры очень полезно для души. Возможно, наш в пяти еще Все-таки желаешь под карту. А-а-а. Чоколе, Карта, видишь, довольно полезна, но, но ее одной недостаточно, чтобы знать, где находишься. Если тебе нелегко ориентироваться на местности, советую купить компас у моей жены Изельды. А это вы, Она как раз сейчас открывает наш магазин, магазин карту грязь Мутти будет продавать на всякие полезные для путешественников типа тебя. Порой она будет продавать мои старые карты, а я буду забегать, когда закончу зарисовывать очередную область. Она всегда так рада меня видеть. Так, сейчас где он находится? Угу. А, так, тут, значит, по областям. Так значит, я сейчас пошел вниз. Понятно, а чисто прям идти. все, все. А, о теперь аой -я, я перевал короля каменная дверь с простым замком Залетели. Ой, тут, в принципе она хорошая такая атмосфера. Биндушка. Сидеть в нее поиграть можно. Но, конечно, знаю меру, естественно, нет. Даже как-то храм черного яйца. Как? Привет, привлекательно встретить еще одного путника на этих забытых дорогах. А ты держишься, брал хоть и рост невелик. А, подъебал, да? Я кверил. Кверил. Меня так и тянет к неизведанным местам. Это древний... Древнее королевство хранит множество удивительных тайн, и самая великая из них как раз перед нами. Огромно каменное яйцо среди руин древнего королевства, и это яйцо, оно теплое, вокруг него стоит странный дух. Может, можно ли его открыть? Оно все покрыто странными, странными отметками. Отметьте Отметенными. Я просто обожаю тайны. И кто знает, что за чудеса таят глубоко под, под нами. Таятся глубоко под нами. Вот. тай, тай, тай, тай, тай, тай, тай, тай, тай, тай, тай, тай, тай, сейчас я по сути ум. своим рогом знаешь где будешь махаться давно ты стран Давай сюда сходим. Как, как его тогда пройти-то? Начинается, да? А, даже так. Ну, ладно. Так, сейчас пойдем обратно к этому пупарю. Может, это нам надо. Да, блин. все забыл. Все непривычно нажимать на и назад, что это прыжок. Чё, сейчас пройдем посмотрим привыкнем конечно к управлению чего от этого деваться куда главное что уже к атакам привык как нажимать это уже работает сомнена вот прыжки это больная тема А, так... Тут... А, вот, тут еще и с духом надо сражаться. А, волк, да, это где это... Понял, все. Все, понял. А, блин, опять сейчас против себя снова сражаться. Кстати, я сейчас увидел этот док. А, о, все, можно зайти. Неужели кто-то за картами пожаловал? Вообще-то тут всем заправляет мой муж, но он сейчас отправился вниз. Какая неожиданность. Он будет забегать и приносить в магазин новые карты, но я бы предпочла, чтобы он проводил побольше времени здесь, наверху. Не очень-то люблю торговать. Что ж, посмотрим, что я тебе могу продать. Капризный компас. Очень советую. Возьми этот амулет, если не можешь сориентироваться в не руин над нами, а под нами. Он покажет твое, твое местоположение на карте. Помогает найти дорогу в незнакомых местах. Первое. Если захочешь будет зарисовать на карте только что найденные места, тебе это пригодится. Неотъемлемая вещица для тех, кто... Увлечен картографией. Ой, кто-то у меня уже появился. Вообще есть какие места-то, да? Ладно, пойдем. Пойдем пиздить своего духа и уже двинемся куда-нибудь на другое место. Это как как-то на одном месте то есть всю серию неохота, да? И я тоже так думаю, поэтому будем двигаться дальше. Потому что она же здесь все зависит от... от чего, правильно? От компании, от сюжета. Пока что сюжета я такого не наблюдаю. Типа как не знаю с какой игрой можно сравнить, конечно. Потому что я в основном играю в стратегии, да и обычные. А вот браузерные игры это уже так, чтобы отвлечься от таких великих дел. Например, как в игре подвезан. Ты там надо постоянно быть в движении, что-то выдухивать, выискивать какие-то определенные вещи, которые тебе могут помочь. Иди сюда, скать, Тинок. Тебе сейчас отпизжут, блядь. Иди сюда. Вот, все, отпиздил, молодец. Где нахер? На детство стоит там. По Любому там какая-то плешька за ними. Ним приближаться нельзя, хуй. Все, Сейчас я, ща тебя отпишю, гадуны, дурак ты. нет надо заскринить ты что такое это что Это кто сейчас был такой он не знаю поэтому давайте двигаться дальше Давайте доберемся вот до того рогатого. Значит, сейчас мне вниз. Ладно, разберемся. Так, это значит туда. А ну, давай. О, пох... похороните маменьку, бледная тайхуда, похороните папеньку, У... уснул он навсегда. Сестричек, закопайте в рядочек положи, да и меня к ним надо, пока я еще жив. А, знаешь эту, пес... эту песню? Одна из моих любимых. Мы можем спеть что-нибудь, что тебе по душе. Давай начнем, а я подхвачу. Спорю, ты прекрасно поешь. ну и песенки у тебя Ну так что, зачем спустился сюда? Если хочешь обогатиться, то просто оглянись. В этих шахтах до сих пор куча всего. Тут всем хватит. Бери кирку и присоединяйся. Понятно. Повтор идёт. Эээ, дай снисоверну. Рыст, вернись. Войду я куда-то иду. Ладно, понятно, еще пока сюда нельзя. Вот, кто... Вот, Ох, себе даже такое бывает. Типа, дух восстанавливает. Ладно. Уходим отсюда. Ой, прикольная игрушка так-то. Э! Знаешь? Хрило, блин. Молодцы. О, кстати, на... даже ни на что не набрал. Как так? Ни на что не набрал Эй, слышь ты Ладно, ты чё дела? Ля Скивоот А ничего, я сейчас обсудюсь Тьфу, лошара Слышь ты а, так ты прыгнул Прыгун, хрен. Напрыгался, да. да. Я говорила мамка, не прыгай. Я не слушала ее. О, кстати, могу что-то купить. Интересно только, что я буду покупать. Так, я сейчас... значит, это мы проломы прям. Давайте домой идти. Да, я помню, что там было. Там эти сверчки такие противные. Пережидаем. Ой, я проезжаю. Сейчас их два. Сейчас не дай его хоть будет, сейчас три. Знак сроб А, уже все? Ладно, пойдем. Мы сейчас дорогатого вообще должны идти, да? И мы пойдем. Бля. противно тварина Ой-. Ой-ой-ой. не нравится мне то, что там сейчас появляется. Так. О, она чисто прям надо. Выберись. Ну и ну, еще вам хочу добавить, что игрушка такая. Ну, довольно таки она не то, что дорогая она в пределах такой доступности что ее можно купить как -то. поэтому если у вас а будет был. возможность то э, что чё делать Чё делать подожди так, если у вас есть как бы средства то можете купить поиграть в нее с нами так мне наверх надо дождя <связать> сразу восстанавливаемся сколько есть сколько есть силы Мы до чертика добираемся да? сразу отдохнули засейвились Автомат для сбора платы с си символом рогача вставить. О, сейчас к боссу пойдем, да? Как давно я не слышал звонка вокзального колокола. Его эхо разлетелась по туннелю, позвалось сюда, позвалось сюда и к тебе. За эти годы я стал слаб да туговат. На охоты многие, многие забыл, но звон колокола всегда зовет меня на вокзал. Туннели рогачей уходят далеко в глубины Хлоунесста. Коль. Хочешь путешествовать по ним, найди платформу, позови меня, я отвезу тебя куда надо. Детру. Было это давно, но я прекрасно помню, как эти трак... Трак... тракты и перепутья полностью наполнились жизнью. По этим туннелям я возил пассажиров еще в дни своей молодости. Они уже давно канули в лету, а я все здесь. Теперь же, кажется, тут остался только ты да я. Да всякие мелкие твари, что кратко скребутся да ползут вокруг нас. Желаешь проехать по туннелям рогачей? Запрыгивай на платформу, дай мне знать, и мы быстро отправимся в путь. То есть ты, <сосит> блять, я получается пришел куда-то на вокзал что ли? тогда давайте уж здесь закончим для первого раза. игрушка да, хорошая, она такая, атмосферы свои точно заставляет проникнуться и Управление, конечно, непривычно для обычного игрока. Как, например, для меня, который привык постоянно мышка, да и ВСД пользоваться. Поэтому, как бы, если у вас есть средства, это буквально 300 тонн рублей, вы можете ее купить, сами поиграть и пройти, вникнуться в эту игру и в нее саму поиграть. И что поэтому с вами был ForzenKiv, то есть Влад. Так что всем всего хорошего. Играйте в хорошие игры. Атмосферные, с хорошей музыкой. И конечно же интересные геймплеи для вас. Всем всего хорошего. Пока-пока.